Сегодня решил заняться автомобильным тюнингом и попробовать снять все это на камеру. Причем это будет такой вид тюнинга, при котором менять что-либо в самом автомобиле не придется. Это какой-то бред, скажете. Но я сейчас все объясню. Дело в том, что обувь, которая надета на вас, тоже имеет значение и качество вождения напрямую зависит от того, надеты ли на вас, скажем, кеды или какие-нибудь кирзовые сапоги. Конечно, я не говорю сейчас о вождении танка или бульдозера. Естественно, подразумевается вождение легкового автомобиля. Также неудобно будет водителю в туфлях на шпильках или ботинках на очень толстой подошве. Вот тут я купил себе кроссовки, которые, на мой взгляд, очень хорошо подходят для вождения автомобиля. Во-первых, у них тонкая и мягкая подошва, что позволит ногам отлично чувствовать педальки. Во-вторых, тут скругленная пятка никакой угол не будет мешать нажимать эти самые педали. Также здесь неплохая вентиляция. Летом ноги не будут потеть, а зимой теплый воздух от печки будет быстрее согревать ноги. Ходить по улице у них, наверное, будет неудобно, они просто быстро сотрутся. Но я планирую просто переобуваться перед тем, как садиться за руль. Ну хорошо, а про чем здесь тюнинг? Скажете вы. На мой взгляд, кроссовки выглядят весьма скучно. Однотонные. Я хочу разрисовать их и раскрасить в стиле своего автомобиля. По моим расчетам, такой тюнинг должен прибавить автомобилю примерно от 10 до 15 лошадиных сил а также добавить очков на вождения самому водителю. Итак, начнем. бумаге с клеевым слоем я распечатал слово логотип степ и теперь начинаю прорезать букву по контуру острым резаком, тем самым получая маску для последующей покраски аэрографа. Прямые линии, которых в данном случае довольно много, прорезаю при помощи небольшой линейки, сделанной с тонкой листовой меди. Для длинных кривых можно сделать шаблоны, но тут закругления не очень большие, поэтому прорезаю их от руки. Процесс создания чего-либо вручную обычно довольно долгий. Например, вырезание данной маски заняло примерно 20 минут. Поэтому, чтобы не наблюдать за всем процессом в реальном времени, мы будем ускоряться. Готовую маску наклеиваю на нужное место. Чтобы не было поддувов при покраске аэрографа, нужно следить, чтобы края трафарета плотно прилегали к материалу. Клей на бумаге не очень сильный, и из-за этого она плохо держится на поверхности с двойной крестной. Поэтому, чтобы поверхность вместе месте покраски была ровной, я сжал кроссовки канцелярскими прощепками. Дополнительно изолирую поверхность полосками малярного скотча и можно приступать к нанесению краски. Краска, которую я применяю, предназначена для сборных модулей из пластика. Другой у меня просто нет. Но я думаю, все будет в порядке. Нужно просто напылить краску тонким слоем, чтобы она не потрескалась при деформации. Вторым этапом будет нанесение названия фирмы Renault. Принципиально никаких различий с первым этапом тут нет. Просто буквы намного мельче и есть пара мелких элементов у букв R и A. Важно не потерять их и не забыть наклеить, иначе буквы получится без своих отверстий. Позиционирую маску в нужном месте, дополнительно обклеиваю ее малярным скотчем и задуваю краску. После снятия маски становится заметно, что в некоторых местах краска все же просочилась под нее и получились поддувы. Также немного краски попало на материал вокруг маски. Поэтому, пока краска не засохла окончательно, стираю поддувы ваткой смоченной White На третьем этапе буду наносить ромб логотип фирмы Рено. Поскольку он состоит из трех цветов, буду наносить его в три приема, нанося сначала белую краску, а затем, изолировав в части логотипа, переходить к покраске желтой и черной краской. Процесс наклеивания мелких и тонких полосок малярного скотча, разделяющих разные цвета на ромбе, я не снимал, но их хорошо будет видно при снятии массы. Четвертый этап. Элементов тут не очень много и присутствует как прямые, которые я прорежу по линейке, так и закругленные линии. Их я буду аккуратно прорезать от руки. В маске присутствует один мелкий элемент, дырка в букве Е, а также трехцветный элемент, который я буду наносить в три приема. На пятом этапе логотип будет одноцветный, но сложность его нанесения в другом. Вместе наклеивания маски поверхность имеет двойную кривизну. Поэтому от бумаги с клейким слоем пришлось отказаться и сделать маску полностью из малярного скотча. Он прилипает сильнее и в отличие от бумаги может деформироваться и неплохо приклеивается на поверхность двойной кривизной. Чтобы свежая краска не оторвалась с поверхности вместе с маской, перед ее снятием по контуру нужно аккуратно пройтись резаком. Теперь посмотрим, что у нас получилось в итоге. Из простых, одноцветных, кроссовки получились яркими и эксклюзивными. Можно смело утверждать, что на этой планете ни у кого таких больше нет. Что насчет тюнинга? Конечно можно было разукрасить кроссовки еще больше, тем самым поднимая мощность автомобиля еще выше, однако во всем нужно знать меру. Тем более, что в наше время большая мощность всего лишь означает, что вы быстрее всех будете стоять в пробке. Самое главное, чтобы обувь водителя была максимально удобной, а это уже безо всяких шуток однозначно повышает качество и безопасность вождения.